Так, пришла посылочка, заказывал градусники. Шла через Мистекспрес. Ну, меньше месяца, скажем. Заказывал на 11.11. 11 А, нет. Заказывал попозже, по -моему. Да, попозже заказывал. Получается. Ну, меньше месяца. В любом случае там где-то где-то дней 25. Сейчас посмотрим. приклеить коробочки помятые это то целая это, это помятное. так посмотрим сейчас помогите. немножко поправим это. Вот. Ссылка на товар будет под видео. Получается, у этого продавца, ну как, выбрал у этого продавца, там где-то получается 80 или почти уже 90 тысяч проданных градусников. Явно кто-то у него там закупался. Батареечки сейчас поставим. Так. Ну, много таких Не знаю как будет работать Таких много В любом случае в любом случае, На ли дешевле Чем здесь Поэтому я, я же говорю Ссылочка будет под видео Переходите, смотрите, сравнивайте Работает от двух Мини пальчиковых батареек Вот, вставляем вот так ну как как написано хотя очень очень прикольно сделали две пружинки и там и там то есть по старинке насколько я помню пружинки обычно обычно были минус ну вот здесь сделали так и на плюс тоже пружинка так нажимаем вот работает Получается три кнопки. Минус это память. Он запоминает то, что мы уже меряли. И set это выбор режима. Body это тело. Surface это поверхность. Я так понимаю поверхность. Можно вот что-то мерять. Вот здесь он давай. ну вот, короче, что-то там меряет но нужно еще проверять а что касается тела вот ну вот, как бы, живой вот вот так вот так получается, вот память проверяем то, что мы проверяли Так, пробуем другой. Так, есть. поверхность ниже ну, ну что касается проверки тела то вполне возможно и тот и тот показывает одинаково вот память Если вытащить батарейки, память сбросится. Что касается звука, Как его отключать. Так, вот есть какие-то еще. А вот звук, можно отключить звук. Оф, он. Так, выставлять я так понял. Нет, это. А, это вот можно выставить температуру, которая будет который будет срабатывать так это да я не... это, ага. это включение выключение экрана Понятно. Так, температура а, вот фаренгейт фаренгейт и выставляются и цельсии звук и максимальная температура ну в принципе в принципе, она. давайте проверим, как она работает. А, нет, ни, ниже нельзя. Ну, хорошо. Вот так вот пускай. Да, да вот. Всем спасибо. Переходите по ссылке.